Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И я хочу вам показать сегодня небольшой нюансик при работе с Google таблицей. Все мы работаем с Google таблицами, но у многих возникает вот, такое, вот такая проблемка. Вот, допустим, вы сейчас набираете, ну, там, набор цифр делаете, и он начинается с нуля. Вот мы бьем 0 ты-ты-ты, и пошел. Да, как мы только сохраняем, этого нуля нет. Как сделать так, чтобы ноль у нас прописывался автоматически? Смотрите, для того, чтобы у нас это прописывалось, нам с вами нужно зайти в формат, навести мышкой на числа, и далее вы видите, что здесь стоит автоматический формат. И нам с вами нужно сделать обычный текст. И когда мы теперь при обычном тексте набираем с нулем, он сохраняется. Но периодически эти настройки ну, как исчезают. И когда вы увидели, что у вас снова ноль не появляется, снова заходите в формат, наводите мышкой на слово числа, убираете автоматический, ставите обычный. Вот и все.